раздалась среди ночи. Это был жуткий звук, напоминающий гул из-под земли во время сильного землетрясения. Вой и стон раненого зверя. От ужаса у девушки, лежавшей на кровати, в венах застыла кровь. Поджав к животу колени, она обхватила их руками, крепко зажмурившись, — зашептала молитву. В это же время при стройке особняка молодой офицер охраны, вскочив с табурета, рефлекторно схватился за кобуру с ногами. Спокойно, — сказал его немолодой напарник. — Такое с ним бывает. Кошмары ему по ночам снятся. Лейтенант, глянув на часы и передернув плечами, неуверенно предложил А, может, все же посмотрим? Нечего там смотреть. Там уже не один он, баба у него, понял. При свете ночника, свесив с кровати волосатые ноги, берия не взглядом смотрел перед собой. «Опять ты! Ненавижу тебя! Что тебе от меня надо?» Бурчал он на родном языке, потирая пухлой ладонью покрывшуюся испаренной лысину. Последнее время ему часто снился один и тот же сон. Ясный солнечный день, чистый Наполненный озоном воздух, каким он бывает только в горах, как бы добавлял контраста в очертания окружающего мира. Сверкают вершины гор, покрытые снежными попахами, изумрудными россыпями, кажется, порощ, поросшие густым лесом каменистые склоны гор. Селковая площадь его родного села Мерхеули — Украшена флагами и транспарантами, полна народу. Играет военно-духовой оркестр. Над крыльцом школы, в которой Лаврентий Берия некогда был посредственным учеником, парадный во весь рост его портрет, украшенный цветами. Он сам в маршальском мундире, со всеми наградами, но почему-то в шляпе с опущенными полями и в пенсне стоит на сколоченной из свежих досок высокой трибуне и произносит речь. В передних рядах много женщин с детьми разных возрастов. Некоторые подростки в очках с линзами от близорукости похожи на него. Берия замечает в толпе сельчан какие-то странные пустоты. Точнее, человеческие силуэты. Он присматривается и узнает в бесцветных очертаниях своих бывших односельчан-греков. Вон стоит его однокашник голубоглазый Ахиллес. Рядом учитель математики и географии Христофор Сократевич. Чуть дальше высокая, как тополь его соседка, красавица Элени, дочь бородатого пастуха врепида. Он тоже здесь, огромный, сильный, как бурый пещерный медведь, опираясь о тяжелый посох, смотрит на него. Взгляд из-под густых бровей тяжелый, грозный, из-за бурки пастуха, часто хлопая круглыми птичьими глазками, выглядывает маленький человек. Это известный в округе певец и музыкант по кличке Зоксар. Смычок. В руке у него пантийская лира, с которой он никогда не расстается. Кузнец, мельник, агроном, бабушка Фроса и еще десятки. Это их по распоряжению товарища Сталина и его Берии в непосредственном участии под конвоем солдат НКВД выслали в безжизненные степи Казахстана и далекие сибирские деревни. Формальным поводом проведения акции послужил тот факт, что греки, бежавшие с от турецкого геноцида, меньшевистскую тогда еще Грузию, не меняли гражданство и хранили вместе с иконами Божьей Матери Сумилы паспорта греческого королевства. Политически неблагонадежные. Так характеризовались беженцы Спонта в списке других коренных народов Кавказа, после послевоенном постановлении о депортации. Внезапно по площади пробежала большая тень. Люди стали поворачиваться к солнцу, приукрывая глаза ладонями. По небу к земле приближался всадник на белом коне, в развивающемся коротком плаще и в глаза золотом доспехах. Вокруг его красивой непокрытой головы вторым солнечным диском сиял ним ⁇ Лагиос Георгиос, Сминда Георгий, Святой Георгий ⁇ На разных языках раздался над толпой громкий шепот. Люди начали креститься, некоторые стали на колени. От поднявшего густую пыль порыва ветра рухнул на землю парадный портрет, украшенный цветами. Затрещали, перекосившись доски трибуны, Берия едва успел спрыгнуть на землю. И вот он бежит, запыхавшись за околицу села в сторону леса. Спотыкаясь, падает в шурчащий ручей, Затем кубарем летит по склону, поросшему колючим кустарникам. Очутившись на поляне с цветущим диким маком, Берия оборачивается. Забрызганный грязью мундир на нем разорван. С клочков ткани свисает орденная медали. Обреченно смотрит он на быстро приближающегося всадника. Огромный конь, накрыв его своей тенью, становится на дыбы и святой поднимает копье. Момент, когда холодный наконечник через перекошенный злобой рот, разрывая внутренности, проникает в тело Берия, он своем просыпается. Сон был настолько явным что после него у Берии три дня болело горло и было трудно глотать. Он даже обращался к кремлевскому ларингологу, но еврей-профессор ничего кроме покраснения не находил.